Покупантам! Ненарочитule, я убьюсь! Да! Я думал, нельзя пролезть, короче, под если она не прокусна первую, а можно спокойно вообще пролезть. 10 места там, где -то было сочное место где можно. Mm -hmm. Кажется, вот здесь я пролез тоже. А, ну здесь было наш на сверху, я понял. Там что-то Олег э, микрил, а а Пацаны, а не стреляйте. Закупаем там! Так точно! Попробуем на мост накинуть, да? Да, там есть граждане. Так, допустим, вот так. не бежал. А, подходите Давай. к точке. я дым накидаю на этот. На... Три подряд даю. Пошли, улетели. Знаю. О, теперь я буду видеть, куда я попадаю? Не, это все сейчас на голос работает. Я тебе с объяснять, куда ты подошел? Коль, не спеши выходить, я дым накину, подожди Где кто-то? Сейчас смотрю Раз, два, А, не вижу, не вижу три. На мосту лежит, Коль, не выходи Кстати, присутствие есть на точке, где-то лежит здесь О! Я видел слева Хорош. лежат двое, один, вот там голова выглядит С дальней правой стороны ближе так. или бее кинул, можно подходить Так, давай, не Два. Ты беру. Раз. За деревом слева. Ладно, еще левее. Улетели. Раз, в целу, русские, осторожно. Раз. Два О. Два. Три. мост. Погонял. все, понял. Три клика и поняли короче что я им на самом деле ты будешь стрелять перед мостом их ним то они не смогут воду нареть хорош. хорош я еще таким веером пытаюсь как бы стрелять то есть в одну сторону проведил в другую сторону проведил Ты проклятые, фридцы недобитые. Тут машинка выезжает. Маршрутка. А Нашего спалана. Так, едет что-то быстрое, но уже это, это наша выезжает понятие Just. где не вижу кого прикрывать а вижу хорош хорош да он до меня отвлекся этот момент Опа. Да, да, да, Мы да. Потеряю мой я поехал, да? Давай, он начал на меня стрелять, и <laughs> приведем его трахну. <laughs> damn red. damn red was drinking beer. Red. Red was drinking beer. А, и тогда он сказал, типа, beer? Да. Один тебе. Опа. Обычно выкидывают, когда балансит выкидывают последних в счету. В, а, в доске? Угу. А ну иди сюда, тварь. Он сегодня будет у меня как страдать от, от ай а я тебя только резать собирался как так то а? Что, Тебя трахнули Fedélesik be! Medezék be. Medezék be. А че они уже не поняли полибор? Здорово. Выходи, Коль, не трус. Ах ты ж говнюк. Занюжи. 160. страшно страшно очень страшно мы не знаем что это такое Если мы зависит. знали что это такое но мы не знаем что это такое ой сюда приехал ярик уходи в комнату другую коля ярик уйди в другую комнату а всё ты выстрелил а все понятно